В рамках Татарстанского нефтегазово-химического форума Казанский федеральный университет провел круглый стол с презентацией деятельности научного центра. Какие разработки КФУ привлекли внимание слушателей, сейчас узнаем в сюжете. Научный центр мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты», куда входит Казанский федеральный университет, предлагает множество решений для снижения стоимости и упрощения добычи нефти. На круглом столе в Казань-Экспо прошла серия докладов о новейших разработках и исследованиях в этой области. Сегодняшний круглый стол, наверное, направлен на то, чтобы немножко сфокусировать внимание на научных центрах мирового уровня. То, что они есть, то, что нефтяные компании могут с ними сотрудничать и какую пользу они от этого могут получить. Судя по вопросам, наша тема, которую мы заявили в научных центрах мирового уровня, достаточно актуальна и для нефтедобывающих компаний, и наши разработки будут востребованы. Интерес вызывают разработки Казанского университета, связанные с извлечением остаточной нефти из крупных месторождений. Это молодое развивающееся направление, в котором ряд исследований КФУ получил патенты и контракты с крупнейшими нефтегазовыми предприятиями. Мы уже работаем с одной нефтегазовой компанией, Джезак Петровлём, делаем реальную работу, значит, делаем Оценку возможности применения тех или иных технологий для разработки одного очень нового месторождения в Узбекистане. Кроме того, мы провели переговоры с нашими коллегами из компании «Лукойл» «Ретек». Вот. Компания «Тратнефть» тут мы встретили наших коллег, тоже поговорили. Да. Ну и несколько малых компаний. Вот тут появились тоже новые Компаньон, с мы продолжаем обсуждать вот, наши будущие работы. Участники круглого стола не забыли, кому российская геология и нефтяная отрасль обязаны открытием скважин миллионников и активной добычей нефти из дивонских отложений. Мероприятие посвятили 110-летию выдающегося выпускника Казанского федерального университета, одного из первооткрывателей башкирской нефти и нефти западной и восточной Сибири Андрея Алексеевича Трофимука. Ариадна Кугушева, Булат Садыков, Универньюз.